Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я собираюсь приготовить топленое масло. Это нереально просто, ингредиент всего лишь один. Это сливочное масло. Сливочное масло берем не менее 82%. Берем кастрюлю с толстым дном, но вы можете делать и на водяной бане. Выкладываем сливочное масло в кастрюле. У меня примерно килограмм сливочного масла. И ставим на средний огонь, чтобы масло у нас растопилось. Итак, друзья мои, как масло растопилось, умещаем огонь до минимума, примерно на двоечку. Сверху начнет образоваться вот такая пенка. Сразу ее не снимайте, оставляйте так примерно полчаса и не перемешивайте. Итак, друзья мои, как прошло полчаса, берем ложку и какую-нибудь посуду и снимаем пенку. Эту пенку я выбрасываю. Если мы будем использовать в некоторых блюдах или десертах, эту пенку, то я не вижу смысла зачем тогда мы это все дело томили в общем выбрасываем эту пенку она нам не нужна как мы сняли пенку ставим на медленный огонь примерно на полчаса опять же не трогаем и не перемешиваем друзья мои, как прошло еще полчаса снова у нас образовалась пленочка, убираем его И еще раз ставим на медленный огонь на полчаса. Опять же, не трогаем и не перемешиваем. Друзья мои, как прошло полчаса, пени больше нет. На дне виден осадок, масло прозрачное и очень вкусно пахнет. Теперь даем отстояться примерно 15 минут, а затем заливаем его в чистые сухие баночки. Друзья мои, берем сито, на сито выкладываем марлю и пропускаем наше масло через сито. Аккуратно. Вот, друзья мои, из килограмма сливочного масла у нас вышло примерно 800 граммов топленого масла. Смотрите, какой эликсир у нас получился. Красота ведь? Теперь даю масле остыть и только потом я накрываю крышкой. Топленое масло может очень долго храниться. В холодильнике, наверное, бессрочно, а при комнатной температуре, наверное, 8-9 месяцев. Масло имеет очень приятный аромат и ореховый привкус. Почему же стоит использовать топленое масло, Дело в его высокой точке дымления. Чем выше температура дымления масла, тем больше оно подходит к жарке. Вы прекрасно знаете, если использовать сливочное масло для жарки, то оно довольно быстро начинает гореть, потому что его точка дымления примерно 150-160 градусов. Тогда же мы в процессе томления масла очищаем от остатков влаги, от остатков белка, то уже топленое масло будет иметь точку дымления порядка 250 градусов. И во-вторых, обалденно вкусно готовить на топленом масле. Это просто очень вкусно. Какая получается яичница, это просто сказка. Поэтому я призываю всех, попробуйте, приготовьте. Я думаю, что вы и ваши близкие это оценят. Друзья мои, если вам понравился такой формат, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте писать в комментариях, на каком масле вы предпочитаете готовить. А на этом я все. Всего хорошего вам, приятного аппетита. Пока-пока.